И также сегодня 9 февраля 2023 года практический курс по продажам закончила уважаемая Валентина Богачук. Давайте. Держи. Чем вы делитесь для всего народа? Потому что я хотел бы узнать от каждого из вас. Очень важно для остальных. Ну что сказать, это был долгий путь для всех. И все это, как никто знает, я научилась общаться, правильно ставить свою речь любой ситуации выходить как-то, выкручиваться и правильно выкручиваться. Отлично. В принципе, все понравилось, все хорошо, спасибо. Круто. А что, что посоветуешь вот новичкам, которые только начинают работать? Я корма? считаю, нужно набраться терпения, потому что дорога будет далекая, долго. И не, не знаю, сколько нужно времени для каждого, свой, свой определенный да, ну, да. период. И стараться прислушиваться Вроде кажется, сначала да ну, что это не то, что запрет, а потом понимаешь, что нет, это не бред. Спасибо, Андреа, тебе